И снова всем привет. Мы продолжаем проходить террариум 1.3 на Android. Я забрался в данж колема. И сейчас я попробую его убить. Но убью я его, опять же, нечеловеческим способом. Я принесу его гробик к себе на арену. И уничтожу там его с помощью бича искажения, или как он называется. Короче, вот эта вот штуки прикольная. Она наносит у меня почти 130 урона, так как у меня... Все брюлики зачарованы на атаку, и, естественно, есть эм, броня воина, которая дает атаку ближнего боя. Ну, в общем-то, вы все понимаете, смотрите, я делаю вот так вот, потому что меня нет кирка пила, хотя я сейчас с голема как раз надеюсь его выбить. Кстати, кому не интересен бой с голема, я советую вам его посмотреть, чтобы у вас не было вопросов потом, каким именно образом я выбил ту или иную штуку. Но это для тех, кто вот прям совсем такой параноик и думает, что я не прохожу игру, а 4. Смотрите, вы все увидите. Каким образом я выбиваю каждый лут, нужно смотреть видос до конца. Не 2 минуты, 3 секунды, как среднее, число просмотров, ой, среднее время просмотров моих роликов, а полный ролик и хотя бы больше половины. Тогда у вас будет меньше вопросов. Так, ставим вот сюда вот и призываем сразу. Хотя, наверное, зельку стоит выпить. Типа, я еще не дрался с ним ни разу. Поэтому сделаем 600 хп. Одну зельку. И, наверное, погнали. А, сейчас залечусь быстренько. Здесь у меня медсестра, да, потому что я оформил... А, ну, просто что-то... А, этих... Убивал мехов, да. Там она мне была нужна. Но я думаю, это будет вообще расплюнуть, потому что тут так, такие уроны проходят. Смотрите. По 150, по 160, по 120... Короче, прям жестко-жестко. Бедный Голем, мне даже его жалко. Я думаю, очень быстро с ним расправлюсь. На самом деле, это самый легкий босс вообще из всех. Всегда был Голем самым легким боссом. У меня никогда не было с ним проблем. Вообще никогда. Даже с глазом, наверное, Ктулху было больше проблем, чем с Големом. Конечно, убить его в моей черепашей броне с таким оружием его слишком просто, но я пробовал, вот честно скажу, за кадром убивать его разными оружиями. И всегда у меня получалось, он ни разу не, не убил меня. Не то, что не убил, он даже не снял больше половины ХП. А когда у тебя под рукой медсестра, а у него под жопой лава, это становится максимально просто. Поэтому уж, ну, не убить голема, я не знаю. Нужно постараться, в общем. Так, ну, я думаю, без помощи медсестры я справлюсь. Прям вообще язычный босс. И потом в этой серии же мы пойдем на культистов сразу. Я вообще просто посмотреть хочу, что это такое, как их вообще убивать и каким способом. Если вы, кстати, их убивали, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, чем лучше их убить и вообще какой стратегии придерживаться. Сразу говорю, строить я ничего не буду, потому что мне просто лень что-то строить. Максимум, что я могу построить, это, наверное, вот такую вот а, линию из платформ деревянных и все. Это максимально сложная арена для меня, больше я ничего строить не собираюсь. Так, удаляем ненужный мусор и получаем экспертный предмет, какой-то дурацкий валун, посох э, земли какой-то магический, получаем, естественно, наши жучие вот эти вот панцири, короче, я не знаю, как они называются, ерунда вот эта вот, и киркопила нет, хотя единственное, на что я надеялся вообще, зачем я убиваю голема, это киркопил, то есть лучший кирку, практически лучший кирку в игре, получить можно только убив голема что собственно я хочу сделать я жду не дождусь когда я пройду этот этот конченый эмулятор просто у меня нет нормального телефона ну как нормального как минимум чтобы было не знаю snapdragon 840 хотя бы такой процесс чтобы а, вот этот вот замечательно оптимизированное мобильное приложение тирайл 1.3 на android Хоть каким-то чудесным образом на нем работал. Но у голема остался немножко хп, сейчас я его добью. И на наконец-то, может быть не наконец-то, я выбью себе нормальную кирку. Хотя мне бурта устраивает, в общем-то. Или же нормальное оружие какое-нибудь. Потому что я почему-то подозреваю, из-за того, что у меня искажения, культистов я не убью. А знаете почему? Потому что если у меня был Кримзон... Что на воина мне вообще были такие вампирские норочки я бы сносил по 50 урона за одно метание и они бы мне вампирили очень дико хп а так как у меня нет вампирки то естественно сделать я ничего не могу вообще вот кримс короче не для воина поэтому ну не совсем удобно хотя вот этот бич искажение тоже очень мощная штука они даже наравне по мощности так, решающий момент. Сейчас мы открываем этот, а, как он там называется, мешок с дерьмом. Или, я не знаю, вот, все. Мне выпал киркопил, прекрасно. Жалко без крафта, но все равно он выпал. Это самое главное. Теперь вы знаете, откуда же у меня киркопил этот несчастный. Вот он, 57 урона, 200 с чем-то там процентов кирки. Ну, в общем, неважно. Сейчас я перейду уже к основному моменту. Это убийство культистов. Потому что всем интересно каким образом вообще я их буду убивать а может быть всем плевать и вы уже не смотрите меня или же сейчас выключите но неважно в общем то неважно так я сейчас пока за кадром разложу здесь все по сундучкам поформлю еще големчиком, продам кое-какие вещички там ну посмотрим как получится кстати надо бы броню купить попробовать за призывателя сыграть может быть, я смогу пройти культиста только призывателем, кто знает. Надо скупить эти все брюлики и броню. Потому что стоит все мало очень, а очень прикольно. Так, продаем все ненужное. продаем. Надеюсь, если я продам все, то смогу даже купить сразу броню. Потому что тут столько ненужной ерунды. Настолько денег много. Уже вот. 18 золотых. Ладно, пока не будем. Кстати, зачем я вообще это показываю? Странно очень, да? Зачем показываю, как я продаю вещи? Наверное, для того, чтобы вы не думали, что я начитываю себе монетки. Я просто сейчас. На самом деле я всегда вещи удаляю. Я даже их не продаю. Я просто их удаляю, потому что они мне не нужны. Мне нужны ни монетки, не деньги. Но сейчас. Ой, да, одно и то же сказал. Но сейчас я просто вынужден это сделать, потому что мне нужна броня, не нужно ее купить. А так не нужна. Вот иногда я задумался над тем, какой же нагрудник крафтить. Я скрафтил на того, у кого больше хп. Потому, что, ну, как-то так я уже играть привык, поэтому так пускай остается. Вот это вот две защиты, это нормально. Кстати, мне интересно что делает нагрудник маленький я не помню точно но я загуглю поэтому можете не писать комент так ну все я думаю все можно сейчас еще разложить немножечко вещей по сундукам потому что здесь уже очень много ненужных артефактов и прочие ерунды и уж этот нам да... кстати я не понимаю как вот видите да параметр брони смотрите Живая на шлем, он увеличится до 85, сейчас почему-то не увеличился. А вот увеличился. Это что это, что это за эффект? Я не понимаю, как он работает. Объясните, пожалуйста, как он работает, потому что это очень странно. Что это вообще такое? Непонятно. Типа 85 и 77, как появляется 85, при том, что я не двигаюсь, нажимая на шлем. И потом, когда я со шлема убираю курсор, то броня пропадает. Пришел вот этим культистам, сейчас я попробую их убить. Но их-то я убью легко, а вот само, самое главное, лунатика, оккультиста убить будет очень сложно. Ну все, началось, началось. Еще плохо то, что вот эти вот змеи, они не самонаводятся. То есть они наводятся, естественно, на противника, но не полностью. Больше из них часть она просто пролетает мимо в нескольких миллиметрах от самого объекта, которые они.. Так-то должны уничтожить, но почему-то этого не происходит. Я не знаю, как это работает, но вот а, мне хочется очень убить Реброна и попробовать Флайрону. Флайрон, я думаю, вообще без проблем справиться с ними. Пузырный пушка, конечно, там, это ближний бой, но все равно. Без Реброна, я думаю, прохождение особо-то не сдвинется, потому что там прям очень крутые вещи. Но мне что-то так лень червя фармить, это просто ужас. Вы даже не представляете, насколько мне лень фармить червя. Я не знаю, где его достать вообще, каким образом. Поэтому я, наверное, пойду в дальше, выфронить попробую, знаете что? какую магическую такую книжечку. Не знаю, может быть получится что-то нормально взять. Мне нужно, кстати, еще спектральную броню сейчас сделать себе. Вот. Чтобы пройти за мага. Типа за мага будет попроще пройти, я думаю. Поэтому давайте вот посмотрите, каким образом я оформлю себе броню, каким образом все оформлю. Если вы, конечно, не очень притязательны к моему инвентарю, можете не смотреть. А если вам прям очень важно, то, естественно, обязательно смотрите. Потому что здесь будет интересный лут. Не во всех, конечно, моментах, но он здесь будет. Поэтому советую посмотреть. Серия на данжи закончится, в общем-то. Дальше данжи я ничего показывать не буду. Можете уходить. Всем, кто посмотрел до этого момента, большое спасибо. Те, кто будет смотреть дальше, естественно, вы прям вот прям самые такие нужные, так сказать, подписчики, нужные зрители, потому что без вас ну, канал может затеряться среди других каналов. А с теми, кто смотрит меня до конца или хотя бы до середины, с ними можно развивать дальше канал, и от вас действительно огромная польза, я очень вам за это благодарен. Но, к сожалению, таких людей очень мало, по крайней мере, процентов 10 есть. Это уже неплохо. Я думаю, вот это место подойдет прекрасно для фарма разных Вот у меня выпал кракен ее, для фарма разных ингредиентов и вот этих самых эктоплазм. О, кстати, дух, дух бутылки выпал это очень нужная штука. Она будет освещать мне теперь по-человечески пространство вокруг меня, но ну, меня убили. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.